Но вот лично я, по-моему, вроде бы его уже как показывал Но я точно не помню Ладно, давайте к сути Так, нам нужен чит сначала, чтобы заинжектить скрипт а, Чит, скрипт и также получается ключ будет в описании а, Скрипт будет на постабин Вот так вот И также перед началом этого видеоролика хочу вас попросить поставить лайк и подписаться на канал также как только на этом видеоролике набирается 200 лайков, я иду сразу же снимать следующий видеоролик. Так, ключ у меня уже скопирован. Вставляем вот сюда. После этого нажимаем логин. Так, ждем пока прогрузится. Тут нажимаем, да. Все, вот он чит появился. Кстати, теперь настройки работают. И это обновленная версия. А в той версии прошлой, которую я снимал в прошлом видеоролике... Сеттингс не работали настройки, а сейчас работают Смотрите, тут есть кнопочка Auto-Inject Получается, я в следующем видеоролике покажу вам, как Сделать Auto-Inject Там нужно кое-какой файл Будет перенести на диск C. Ну, в принципе, я вам покажу Вот, и у вас будет Auto-Inject, то есть вам не придется Инжекти через а, Вот это вот приложение Так, ладно а, ну тут, в принципе, все по старинке. Это вроде бы во всех читах есть. Так, ладно. Нажимаем Home, потом Inject. Так, вроде inject не прошел. Давайте проверим. Сейчас скопирую ключ. То есть не ключ, а скрипт, извиняюсь. Так, все скопировали. Вставляем вот сюда. И нажимаем Exclude. Да, нужно заинжектиться. А, значит, скачиваем вот это вот приложение по ссылочке в описании, и перед тем, как нажимаем Select DLL, переносим папку с читом на рабочий стол. После того, как перенесли папку с читом на рабочий стол, нажимаем Select DLL, после этого рабочий стол, потом заходим вот в эту папку, которую перенесли, и нам нужен Quix DLL. Нажимаем сюда, потом открыть, потом на Roblox, и Inject. все ждем Так, вроде бы как заинжектилось, и нажимаем Exclude. Да, вот он чуть появился. Отлично. И как видите, он сразу начал работать. А, значит, смотрите, тогле это включить и выключить. А борт это вроде бы обновить. Вот, если не ошибаюсь. Так, сейчас мы крадем Айрдроп, получается. После этого он будет красть музей. но ну, сейчас мы с вами посмотрим. Видите, за несколько секунд уже касать 500 прилетел. В принципе, неплохо. Так, пишет 10 секунд, подождите. И сейчас, получается, через 10 секунд он начнет грабить музей. Давайте подождем. В принципе, 10 секунд не так много. Да, как видите, начал грабить музей. Отлично. Он полностью все сам автоматически делает. Вам ни на какую кнопку даже не надо нажимать. Очень круто. И давайте посмотрим, сколько мы сейчас с вами получим. Мне даже интересно. Так, ну-ка. Что-то он думает стоит. Ждем. Угу, опять куда-то. А, все, я понял, он на базу тпкнулся, чтобы, получается, краденое продать вот этому NPC-боту. Так, 4000 получили. В принципе, неплохо. Довольно-таки неплохо. Так, троин. Поезд получается. Сейчас через 10 секунд мы будем красть поезд. Ну-ка, давайте посмотрим, будет работать или нет. А, да, кстати, работает нифига себе, прикольно. И мы даже в поезд не тпкнулись, а на месте были. Вот это да. Ну слушайте, хороший чит. Я думаю, с помощью этого чита довольно очень много можно денег нафармить. А, ну, я думаю, за час как минимум, я думаю, больше 100 тысяч процентов выйдет. Потому что если у него такая быстрая скорость фарма, то по-любому. За час вы больше 100 тысяч нафармите. Я, конечно, не знаю, как тут валюта ценится, но, вроде бы, 100 тысяч это довольно много, мне кажется. Вот, ну, я могу ошибаться, потому что я в Jailbreak не играю. Так, если захожу, получается, с читом немного поиграть и для вас видео снять, и все. А так, без видео и без читов я тут не играю. Так, ну, получается, он сейчас будет грабить ага, самолет давайте подождем кстати прикольно грабят и Залагал их что ли немного похода да ну-ка если давайте мы нажмем на е а самому нужно я когда перед видеороликом тестил он у меня сам крал странно то что сейчас не крайдет но видно из-за того что смотрите вот так вот самолет вотает а, и вот эта вот а, линия, которая идет вокруг, она сбрасывается. И, походу, из-за этого сбрасывается, получается, сам автофарм, вот. Так, 4000 получили, ну, в принципе, неплохо. Так, ну, в принципе, я думаю, на этом можно закончить. А, кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. С вами был Aceban. всем удачи и пока. Субтитры сделал